Всем привет, с вами Крэйзи7251 и это рубрика Эксперименты. Эксперимент заключается в том, что мы должны взять предмет, не подходя к нему достаточно близко, то есть на достаточно близкое расстояние. Первой игрой у нас будет Stalker Shadow of Чернобыль". Да, это локация, где я зачищал бандитов относительно недавно. Так, вот там вот есть несколько артефактов а, Да, да, да, случайно нажал, извините а, Вот первый артефакт, вот второй И там где-то еще есть третий, четвертый Да блин, кто это? Ах, ты, не попадаю никак ты Посмотри на него, а? живучий да, да ну нафиг, а. Где там? Ага Иди сюда. Отлично. Значит, эм, нам надо подобрать эти артефакты. Что мы делаем? Сохраняемся. Зажимаем клавишу F. Клавишу действия. После чего нажимаем на паузу. Убираем кнопку F. Нажимаем консоль. Нет. Убираем паузу. Нажимаем консоль. Да, потом прописываем демо-рекорд. Так, рекорд. И а, да, вот сейчас это должно работать. Иди как папочки. Да, это работает. Должен сказать, что у меня в инвентаре лежит только три артефакта кровь-камня. И, по-моему, это бенгальский огонь. А, в общем, как мы активировали эту... Фичу. <смех>, назовем это не багом, а фичей. Мы с вами сначала зажали клавишу F, нажали клавишу паузу. Потом отжали F и отжали паузу. Зашли в демо-рекорд и прописали... Ну, зашли в консоль и написали демо-рекорд. После чего мы можем подобрать все артефакты. Да, вот они, эти артефакты. Две души, две плоти. Э, плоти, говорю... Лом, ломьте мясо. Это достаточно сильный артефакты для начала игры. В общем, здесь это работает. Давайте-ка попробуем следующую игру. Так, а вот мы и в чистом небе. У меня тут есть сохранение, которое ну, достаточно давно, год уже ему. А здесь у меня случился небольшой баг. Я не знаю, случался ли он у вас. Но у меня он произошел, и мне интересно ваше мнение. И, ну, не мнение даже, а интересно ваша история. У меня завис меченый. А, вот он, да. Ну, я думаю, что ему там хорошо. Он должен бегать здесь, но по какой-то невидимой причине от постоянного сохранения загрузок он просто свалился. Его можно убить, но нам не до этого. Так, клавиши действия. Пауза. Паузу отжимаем. Постоянно консоль нажимаю сначала. Демо рекорд. И так. Ой. Если зажать альт, то вы начинаете двигаться быстрее. Так, вот они, мертвые сталкеры. А, вот пушка. Есть ли тут рядом возможность... Да. Я ее взял. Ой. Так, где бы еще оружие подобрать? Блин. О, а вы что здесь делаете? Не хотите поговорить, а. Нет, он не хочет говорить. Давайте посмотрим на выражение лица меченого. Он явно недоволен. Так, нам надо взять еще пару оружий. А, скорее всего, они есть на этом мосту. А, да, взял. А, так. Уже три, надо бы хотя бы еще два. Ага. Все. Ну и, в принципе, ладно. Взяли. И давайте выбросим их, они мне вот нафиг не нужны. В принципе, здесь это тоже работает. Ну что ж, давайте посмотрим, как это будет работать в следующей части. А вот и, вы все правильно поняли, это Зов Припяти. К сожалению, у меня здесь нет файла сохранения, поэтому мы начнем новую игру. Я, у меня здесь как бы есть сохранение, но у меня нету сохранения, которое бы а, позволили оказаться достаточно близко к каким-нибудь предметам, которые можно будет подобрать. Да, теоретически я мог бы выбросить оружие но это не то и как мы все знаем есть один артефакт который можно подобрать с самого начала игры этот артефакт находится на зем снаряде и нам сейчас надо как раз таки добраться туда этот артефакт называется измененный штурвал. Интересно, он появляется там изначально Или до него еще надо Добраться, чтобы он там Типа отреспавнился, потому что врагов-то Поблизости как бы там Нету Ну то есть вы понимаете Так, блин, в болото залез Ой, радиации хапну Так, аномалия Нет, давайте здесь пройдем вот. Измененный штурвал сейчас где-то, по-моему, здесь. Так, снова клавиша F, клавиша пауза, клавиша консоли. О, тут есть выпадающее меню. Прикольно. Так, дома рекорд Отлично. И вот он. И нет. Он не берется. Но он здесь есть, ребят. Это довольно странно. Ай. Так, но ну это не сработало. Давайте придем к нему поближе и попробуем просто взять, тем самым вызвав э, тех самых враж враждебных к нам людей. Так, выхода здесь нет. Я, я уже немножко подзабыл, где здесь выход. Э, По-моему, а вот он. <как> чеши, чеши. О, привет. Еще нет, тебе я за такое, с ничего не видел. Обращение. Так перепрыгнуть не могу раз разбега... Э, нет тут где-то как-то прыгивали. давай-ка так, враги сразу не побежали хм, может я смогу так пройти он ничего не выронил поэтому... так, давайте попробуем здесь втихую а, нет Смотри, -ка, согрелись. А ч ⁇ Еще один. Есть. Ну и этого, чтобы не мучился, добьем. Рядом с ним лежит автомат. Отлично. Давайте еще раз попробуем. Так, да, И... Эх, нет. <coughs> нет, ребята. К сожалению, данной функции более не существует в сталкере. Видимо, к этой части решили все-таки пофиксить наш с вами лазейку для приобретения довольно ценных предметов. Ну, хотя бы так. Два из трех, я считаю, тоже неплохо. Ну, а на этом, наверное, мы с вами закончим. С вами был Crazy7251. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям об этом канале и если у вас есть возможность предложить какие-нибудь эксперименты или вы знаете какие-нибудь мифы в играх, которые вы хотели бы проверить, милости прошу, пишите в соответствующую тему в группе ВКонтакте, где там, предложить на прохождение или типа того. Сталкер это классика, а мой канал позиционирует прохождение классических игр. Кстати, мы недавно прошли на стриме Crysis на максимальном уровне сложности с максимальными настройками графики. Это Crysis ремастер, это если что, поэтому присоединяйтесь, смотрите. Как-нибудь я и пройду Сталкер, но это будет совсем Другая история. На канал я имею ввиду. Так я его уже давно прошел. Сейчас как раз осень. И может быть я пройду его для себя. Но это не точно. Всем пока.